Всем привет, с вами Макс Репьев. Видите полоску моря? До него здесь 12 минут идти пешочком. И мы находимся с вами в жилом комплексе Курортный, где у нас появилась квартира. Очень интересная, по очень крутой цене. По сути, как если вы купите черновую и сделаете в ней ремонт, то только у нас уже готовая. И, возможно, даже дешевле, чем Черновая, если прям реально пересчитывать. Да, ну, давай, наверное, сначала начнем, если вдруг люди первый раз оказались на этом канале, вообще никогда ничего про недвижимость в Сочи не слышали. Расскажем, где находится а курортный. Естественно, куда они денутся-то. А, где мы вообще находимся, что здесь есть? Мы находимся в курортном Его, городке. Его, кстати, меня зовут, да. Да, меня зовут Илья. Мы находимся в курортном городке, это у нас Адлер. Так. По локации аэропорт 10 минут может там прямо сейчас это посмотреть угу, если по карте такси. да и по карте море как максим показал оно рядом 12 пешком либо 600 метров по расстоянию также у нас рядом все объекты курортной инфраструктуры угу. океанариум дельфинарий бувет парки прогулочные набережные рестораны кафе ну в общем все что вы любите мы, на самом деле, очень подробно рассказывали про инфраструктуру, когда снимали очень подробный видос на Морскую симфонию, но еще раз просто повторим вам, да, вкратце. Да, потому что они находятся в 500 метрах друг от друга. Вот, вот, а вот, вот, крышу вот, он там вот, вот, вот видно только чуть-чуть и -чуть, чуть -чуть, да. все, да. Но здесь немножко другая концепция. Так, по локации, я думаю, что более-менее понятно. Мы ну, в общем, мы находимся посередине, между, между Сочи и Адлером. И Сочи. Нам до аэропорта здесь ехать реально 10-15 минут, есть удобная остановка Ласточки, то есть можно спокойно добраться до Красной Поляны, если есть в этом желание. Можно спокойно добраться до аэропорта, опять же на ней же, можно до вокзала, можно до Сириуса, можно до Сочи, то есть никакой проблемы в этом нет. И здесь вот такая вот концепция, и это на самом деле не свойственная для Сочи застройка, потому что это квартирный статус. Не какое-то там жилое помещение. Там, где проходят ипотеки. В общем, все-все-все. И это малоэтажная застройка. Да, Причем ипотек. в европейском, да, таком вот стиле. То есть мы видим с вами такой красный условно-клинкерный кирпич. Что-то типа из, может быть, Германии. Как-то вот такая вот у нас фактура всего этого представлена. И жилой комплекс называется курортный. Под нами... Вот здесь вот, снизу, за следующим корпусом и так далее, и так далее, расположилась огромнейшая подземная парковка, yeah. то есть на жителей. И там же еще расположилась коммерция. А сам по себе курортный представляет три очереди. Первая, в которой мы сейчас с вами находимся, она уже сдана. Вторая, которая вот вы сейчас видите, она еще строится. И третья будет сдаваться аж в 2025 году. Сам по себе комплекс предлагает бассейн. Огромное количество детских спортивных площадок Ну, в принципе, одну из них мы вот видим здесь Но вы сейчас увидите такую вставочку, как она Очень выглядит Очень коммерции Она еще пока не зашла, но заходит то есть есть да, какие-то точечные магазинчики, уже открываются, но и также сюда зайдет большие ритейлы, типа магниты, пятерочки. Пока еще там они объявляются, какой именно будет этот стоматологии, насколько я знаю, какой-то фитнес-центр. Ну, салоны красоты, стоматолог, да, все вот это. Все. Это концепция город в городе на большой закрытой охраняемой территории. Причем территория здесь. Либо самая большая в Сочи, либо одна из самых больших, 12 гектаров, в общем, земли, на три очереди. То есть первая уже сдана, вторая еще строится, и третья будет еще туда вдаль уходить. По-моему, самая большая. история, первая очередь находится как раз таки вот на первом уровне, вторая, которая сейчас у нас сдается в конце этого года, вторая, и третья будет на самой горе. А вот еще знаешь, что я хочу добавить? Вот я изначально обмолвился о том, что если, например, покупать квартиру в Черне, то, возможно, это будет там плюс-минус те же самые деньги, да, если сделать мне ремонт. Но если мы будем покупать квартиру в черне, то мы купим во второй очереди. А с первой очереди до моря идти ближе, чем со второй. Конечно, она потому что находится, в принципе, на, на небольшом пригорке. Можно его показать, если здесь будет видно этот склон. Он буквально градусов, наверное, ну, сколько. Пять может. Ну, не, да короче, не, не, это короче, маленький. Он очень, он очень ну, вот он. И удобно. Да. А, ну и это, кстати, подъездные части. Вот под нами, как я уже сказал, во шлагбаум. Здесь у нас находится парковка. Ну, и остановки здесь, кстати, всего 150 200 метров. Это и, наверное, нацпарк. Вот здесь. Вот это вот вся история, то есть он предполагается, что не будет застраиваться. Ну и сама территория, она пока еще выглядит, так, может быть, пустовато, но в дальнейшем, когда это все будет обрастать, обрастать, обрастать, вы увидите здесь, там, может быть, зелени побольше и так далее. Это, кстати, закрытый двор от машин, то есть сюда невозможно подъехать. Даже если вы разгружаться будете, по-моему, вас сюда не пустят. То есть здесь есть дрохли, они на паллеты, это как-то выгружают и вот возят подъездом и так далее. Как я уже сказал, сам дом малоэтажный, выглядит он вот так. Мы с вами поговорили про инфраструктуру, поговорили про курортный. Настало время зайти и посмотреть саму квартиру. Пойдемте. Вот сама квартира И здесь 19,3 квадратных метра Жилой площади плюс 3 квадратных метра балкон На самом деле из этой квартиры Вытащили максимально возможное Так, чтобы она осталась светлой Комфортной и просторной И в ней разместились два, но даже есть возможность Размещения третьего человека Илюх, расскажи, пожалуйста, где он размещается Да, вот здесь при желании мы додвигаем стол Вот сюда к телевизору, здесь, кстати, можно повесить плазму Можно прям то есть, большую даже Да, повесить. То есть мы сюда присели, смотрим плазму У нас рядом с телевизором стол а вот сюда ставим диван раскладной. И, и он в, в эту сторону может раскладываться. А может вот сюда раскладываться. Конечно, и у нас получается... Три спальных места. Это а, если под сдачу вы планируете? Да, это вопрос, знаете, нужно ли это делать или нет, решать же вам самостоятельно. Но если вы, например, действительно хотите там под сдачу, или если вы рассматриваете эту квартиру как квартиру сезонную для отдыха, именно там для недельного, для двухнедельного, то, возможно, там будет актуально кресло-кровать, которая будет раскладываться и создавать также дополнительное спальное место. А, вообще сама по себе квартира действительно очень неплохая. Она просто светлая, а, с вот таким вот деревянным полом, с деревянной вот такой вот небольшой кухней. И вот мне кажется, все-таки туда не хватает туда шкафов. Да, за счет того, шкафов. что высокие потолки, образуются вот это пространство. Если потолки были вот так, то было бы все нормально. Так как они высокие, да, согласен. Но при желании можно довешивать сюда пару шкафов и желательно в потолок. При желании, да, на самом деле, если эту квартиру использовать для сдачи, во-первых, можно немножко переиграть кухню. Вот сюда поставить маленький холодильник, вот так, и продлить столешницу. А сюда навешать еще ящичков, и тогда она получится прям полноценной кухней. В ней вряд ли есть необходимость вообще в этой кухне, потому что эта квартира в основном будет для сдачи. Здесь как бы разогревать и хранить какой-нибудь опероль в холодильнике. Но вот сама вот эта вот часть пространства, она скроется, потому что сейчас угол кажется пустым. Хотя вот, ну, вроде квартира вот маленькая, да, сама по себе, а Но... кажется прям слишком вот этот вот угол какой-то пустой. Ну вот дизайнер нам только что сказал, что если мы сюда повесим шкафы, да. то мы съедим вот это пространство. Опять же, ну, так сказать, надо попробовать, не попробуешь, не узнаешь. Ну, а это все, как говорится, лирика. А, вообще, на самом деле, в квартире есть абсолютно все. Холодильник с морозильной камерой, то есть здесь пельмени можно похоронить. Можно похоронить какую-нибудь водочку или еще что-нибудь. Здесь у вас йогурт и всякие фрукты и все-все-все. Кстати, холодильник No frost, то есть он не требует разморозки. Варочный. Варочная поверхность есть и небольшая такая мойка. Плюс еще вот такая выдвижная барная стойка, то есть вы спокойно можете здесь присесть. Микроволновку туда вставить, да, кстати. Вот э, Здесь у вас обеденная такая небольшая часть, если, например, вы один будете жить. Но если у вас побольше, подружка пришла в гости, то, пожалуйста, у вас есть вот такое вот замечательное место. Вообще, по ремонту, кстати, хочу сказать, что все сделано неплохо. Во-первых, э, белые стены, они всегда не прощают косяков. Если мы с вами присмотримся, то мы увидим, что, в принципе, сделано все очень и очень даже неплохо. Ну, как бы видно, что все хорошо. Стотерика нам просто нечего делать. Шкаф для хранения именно для такой площади вполне его достаточно. То есть, если вы используете эту квартиру для отдыха, то все ваши вечерние и не вечерние наряды сюда спокойно размещаются. Здесь вы можете спать. Либо эту квартиру можете сдавать. И здесь же еще есть балкон. Балкон выглядит у нас вот так. Вид на зелень, вид на сам курортный Ну и здесь в дальнейшем еще добавится Озеленение чуть попозже, то есть будет Все лучше, лучше, лучше он становится Когда он будет более обжитой Мы не сходили еще в санузел, потому что Там тоже есть интересные моменты Вообще как в самом комплексе Газовая котельная, но здесь Есть резервный вывод под Бойлер Вот здесь он спрятан, аккуратненько стоит Здесь уже установлена вот такая Стиральная машина марки Candy. Очень, кстати, прикольная раковина, со слевом, туда, Модный в последнее время. И человеческого размера душевая кабина, то есть, если... Ой, Люк, встань ты туда, пожалуйста, просто я с камерой. Это не вот эти вот, знаешь, Терпичные. корпусные которые душевые кабины, в которых ты стоишь Терпичные. и начинаешь мыться там, бах-бах, и только и слышно, как она трещит по швам. Тропический душ, вот у меня, кстати, точно такой же светильник дома, светильник, смеситель дома стоит. Очень, ну, на самом деле долго служит, у меня вообще к нему никаких нареканий не было, никогда ничего, самое главное, он не шумит. Вот, и Прямо здесь еще есть... так все сделано, да, согласись? Да, и есть еще резервные лючки. Ну, в общем, в принципе, по квартире, я думаю, мы все рассказали. А, осталось у нас единственный параметр, который мы не сказали, это стоимость. Илья? Итак, 22 квадратных метра, 8,5 миллионов. Все, что вы видите все остается в квартире ну естественно дополнить можно микроволновкой и шкафом. так погоди а сейчас же черновые стоят столько же. черновые стоят э, от семи с половиной из данных да. да но здесь просто хорошая цена но просто если например выбирать черновую если прям выбирать то там мы увидим цену вот за маленькие студии там не будет прав чуть больше не будет 25 метров он вот сейчас когда произошел, будет тоже с половиной Сейчас произошел откатик небольшой корректировка. То есть раньше они были от 8,5 данных вот такие студии. Угу. Сейчас небольшой откат произошел, можно найти 7,5. восемьсот восемь. Ну как бы, если вы посчитаете, то вы поймете, что квартира за 8,5 миллионов, где вам не нужно вообще ни за что заморачиваться. То есть у вас уже висит кондиционер, собран шкаф, куплен диван, куплен стол, собрана кухня, хоть и маленькая, есть холодильник, есть варочная. Это все уже сделано. То есть сюда просто заезжаешь и живешь. Да, оно то оно того стоит. Я честно... Вот мы просто с тобой не договаривали, я даже не знал, сколько оно стоит. А, ты не знал? Нет. Да. Ты просто меня пригласил и говоришь, пойдем снимем. И вот я сейчас стою, просто мы не так давно снимали курортные чиновые, и они дороже. Ну, как бы они стоят столько же, но если пересчитать, что вот этот ремонт, например, на сегодняшний день, если вы его будете делать дистанционно самостоятельно, обойдется вам примерно миллион-миллион триста. Может быть, нам даже чуть-чуть побольше, в зависимости от мебели, какой вы здесь поставите. Если ты говоришь, что черновые начинаются от семи да. с половиной плюс миллион, миллион триста, это получается восемь пятьсот, восемь восемь Это стоит восемь с половиной миллионов, но не нужно вообще не тратить свои нервы. 3-4 месяца вы экономите времени. То есть ее сразу же можно, можно уже ждать. С завтрашнего дня начинается. Давайте, кстати, вот я пока тебя ждал. Да. Ребята заселились. я спросил, за сколько заехали? Четыре с половиной сутки. После ну, летом, да. Ну, вот сейчас, да такую же студию. Да, и кстати, Вайл. вот эту квартиру можно дифференцированно сдавать, то есть ее можно сдавать летом. Естественно, посуточно. Курортный не просто так называется, курортным 12 минут до моря здесь идти. Например, зимой мы сможем спокойно ее сдать примерно за 25. 22, 25, 25, 30, в зависимости Я от того. Я бы сдал за 30. Он бы сдал он за 30. Бы он бы, он, <свят> он, вот он, вам, короче, ее сдаст за 30 тогда, раз, он говорит, что сдал бы. Yeah. Вот. Короче, господа, предложение действительно выгодное, оно интересно тем, что вы просто не тратите свои нервы. В последний год у меня очень много знакомых просто посидели от того одно, ну, кстати, ты тоже знаешь, которые посидели на ремонте, переделках и всему-всему, потому что делают там дистанционно, или это первый их ремонт, или они не знают, где там покупать материалы и так далее. Здесь вы покупаете за ту же самую цену, как если бы купили черновую, сделали в ней ремонт, но только вы не вникаете в эти проблемы вообще. Поэтому это предложение действительно Давайте интересное. я еще раз обосную цену. А, многие же не знают. Ну, мы, конечно, это уже проговорили, но я резюмирую. Uh -huh. Что здесь все-таки концепция европейского уровня, трехэтажное, пятиэтажное строение. Три очереди. Мы находимся в сданной. Вторая сдается в конце года. Третья сдается в 2025 году. Закрытая территория более 10 гектар. Своя парковка, свой бассейн. Огороженная территория, охраняемая, детские, спортивные площадки. Возможно будет ресторан, скорее всего уже. Вот ты сейчас заезжал, уже должен был увидеть, открывается магазин. Да, видел там красный Да, да такая... пока такой мини-маркет, пока сюда не заехала какая-то сетка. Перекресток? да, ну чуть позже. Возможно не перекресток, возможно и Магнит, потому что перекресток раз заехал в Морскую симфонию. Два их рядом, ну вряд ли. Ну, ну окей, Это, я думаю, им там виднее. Им там виднее, да. То есть концепция город в городе, 600 метров до моря. Мы с тобой в прошлом видео показывали, ходили пешком, шли 12 минут. Причем мы шли спокойно, и ты даже ну, шел муж через все покупал. Ну, или что -то... А ты смотрел просто? Но это мы вообще давно. Это давно да. просто. Я помню, что мы засекали. Поэтому восемь с половиной в готовом статус квартира. Угу. Ипотека. Ипотека проходит, да. Поэтому ну, прям классно. Короче. Я бы честно купил себе, если у меня была возможность. Вот искренне говорю. В общем предложение, на наш взгляд, действительно интересное и оно очень универсальное, подойдет, как я уже сказал, либо если вы как стартовую квартиру покупаете, либо для отдыха собственного, либо для сдачи, либо комбинированно вообще это все использовать. 8,5 миллионов на сегодняшний день, общая площадь 23-22 метра и 19,3 у нас жилой. Поэтому, господа, все ссылки для вас указаны внизу в описании к этому видео. Также, если вы агент из города Сочи и у вас есть клиент, который готов рассмотреть эту квартиру, то мы готовы к сотрудничеству. Welcome вниз в описании к этому видео. Господа, вам всем удачи, всех благ и пока. Ждем ваших звонков.